Друзья, всем привет! С вами Уголок автолюбителей. Сегодня мы поговорим о телефоне iPhone 12. Недавно я стала обладателем его и хотела с вами поделиться своими эмоциями, рассказать о своих ощущениях, когда я его впервые увидела. И мое мнение будет, мне кажется, максимально честное, потому что раньше я вообще не выдержала даже в руках iPhone. Я всегда покупала себе топовые модели Android. Это были китайцы, там, таких брендов, как Xiaomi, Samsung, и до этого у меня был Xiaomi Mi 9T, это топовая модель 2020 года, и так бы я с наверное, и проходила, если бы телефон у меня не разбился. И в этом году я решила, что пора что-то менять, и заказала телефон. Выбирала себе между 11, либо все-таки уже, думаю, взять последний, который был. Взяла себе просто iPhone 12, не Pro. Расскажу почему. Те функции, которые есть в Pro, они мне в принципе не нужны. Переплачивать там, порядка там, 40 тысяч рублей мне не хотелось. Телефон и так не бюджетный, поэтому я думаю, что если бы меня он еще не устроил, это был просто, мне кажется, трагедией года. Но телефон действительно хороший, и я вам начну все-таки рассказывать с минусов. У телефона за 80 тысяч рублей есть минусы. Когда я заказала его, я заказала на дом, мне привезли вот такую коробочку. Естественно, она была еще запакована в фирменной коробке компании SDEC. И когда я открыла эту маленькую коробочку, я увидела, что там... Кроме шнурка и гарантийных обязательств ничего нет. То есть сразу у меня мысль, как я буду заряжать этот телефон, потому что до этого у меня iPhone не было, то есть самого блока питания у меня нет. Телефон старый я уже благополучно продала. И на руках у меня остается iPhone 12, телефон мечты, который я не могу подзарядить. Ну с помощью друзей знакомых я его зарядила, включила и начала его изучать. Менюшка, конечно, непривычная. И как я насмотрелась на многие айфоны, не знаю, с какого убрали кнопку домой, я лично ее очень хотела, потому что, не знаю, мне она очень нравилась, и почему-то я думала, что на айфоне 12 она тоже есть. Но это ничего страшного, то есть это не портит телефон. У меня в голове создалось впечатление, что это просто раскрученный бренд, который все хотят. Между прочим, я ждала его две недели, потому что я хотела в определенном цвете, я хотела его синий. Сейчас я вам покажу, что он действительно стоил того, чтобы его ждать. Сейчас я вам покажу телефон без чехла. Вы, кстати, тоже, когда покупаете новый телефон, стараетесь его защитить со всех сторон стеклами, бамперами. Я лично всегда так делаю, и мои телефоны продаются практически как новые. Ну, если они, конечно, не разбиваются в процессе эксплуатации. А, вот телефон сам. Ради чего я ждала две недели. Блин, камера все равно не передает этот фантастический синий цвет. Он глянцевый, но... При том, что у него стекла, он не скользит в руке, он реально держится, и держится уверенно. И нет такого ощущения, что вот-вот-вот выскользнет. Хотя э, на моем Xiaomi он был тоже гладкий, он то и дело норовился выскочить из рук. И без чехла какого-то с ним было ходить крайне опасно. Но в итоге он все равно разбился, конечно же, не из-за того, что он был не в чехле. Вот, в общем, если вы будете, конечно, заказывать в черном или белом цвете, то, скорее всего, минус, который я назвала, исчезнет. Подведем итог минусов. Значит, первый минус – это то, что он полноценно недокомплектован, я думаю, что за эти деньги он должен быть как минимум с зарядником, чтобы еще и наушники положили. Я не говорю уже о пленках и чехлах, бог с ними. И второй минус, что его реально ну, нужно ждать. За эти деньги выстраиваются очереди за этими телефонами, даже несмотря на первый минус, который я озвучила. На этом с минусами мы закончим, перейдем к более сладкой части, это плюсы iPhone 12. Когда я его распаковала, подключила и начала с ним работать, изучать его меню, для меня оно абсолютно новое, напоминаю, что я до этого пользовалась только андроидами, я заметила, насколько у него отзывчивый экран. До этого ни одна топовая модель китайских брендов не показалась мне настолько резкой, быстрой. Айфон прям мне этим очень понравился. Сейчас я вам покажу, насколько отзывчивый экран у телефона после того, как мы откроем несколько приложений сразу. Откроем, поставим календарь, фото. Настройки, файлы, локации, команды, переводы, советы. Мы уже достаточно много приложений открыли, и сейчас можно посмотреть, как телефон работает под нагрузкой. Мы для этого откроем смс-сообщение и попытаемся ввести различные символы. Я вижу, что окулатура откликается великолепно, нет никаких залипов, и это просто восторг. Теперь закроем. Посмотрите, сколько приложений было открыто. Телефон, который у меня уже был, это Xiaomi Mi 9D. Если я столько вкладок открывала, он жутко глючил, это раздражало. Мне приходилось телефон перезагружать. Здесь такого нет, телефон работает изумительно. Второй плюс, это, конечно же, нахваленная камера. Как любая девушка, я захотела проверить селфи-камеру обычную, так пофоткаться, посмотреть, насколько качественные фотографии при разном освещении. И реально... Это не нахваленная какая-то камера. Действительно, так и есть. Это классная камера, которая невероятные фотографии делает. И причем такое ощущение, как будто они уже обработаны каким-то фотошопом. Не знаю, так ли это, нет. Я даже не стала зацикливаться пока на этом. Это для меня пока еще не так важно. Но скажу вам одно. Камера... Очень похоже по качеству с нашей профессиональной камерой для съемок. То есть, возможно, мы ее вообще уберем, будем снимать на iPhone. Все возможно. Вот так работает камера. Как по мне, так потрясающее качество. Сейчас покажу еще селфи. Следующий пункт, который я отметила, это, конечно же, престиж телефона. То есть с ним уже реально побаиваешься ехать в общественном транспорте. Ты понимаешь, что, допустим, вот у нас есть автомобиль Жигули, он стоит 12 тысяч рублей, телефон стоит 80. Но сам вот этот вот баланс, ты понимаешь, что тебе нужен более дорогой автомобиль. И следующий пункт, наверное, который вот для меня бросился тут же в глаза, когда я зашла на сайты AliExpress, Джум, я поняла, что для айфонов очень много э, всяких приколюх, разнообразие чехлов, брелков, чего в общем только хочешь. То есть, дополняя свой образ э, разными аксессуарами. Это, на мой взгляд, потрясающе, потому что на тот же самый Xiaomi чехлов намного меньше хотя телефон китайский и соответственно его можно даже было заказать на алиэкспресс вот это наверное, те плюсы которые вот сразу же первые дни бросились мне в глаза поэтому если вот меня сейчас спросить купила бы я сейчас этот телефон после того как я провладела им пару-тройку дней конечно да это классный телефон, он реально красивый, он комфортно держится в руке. Он функциональный и очень шустрый. Для меня это просто находка. Я надеюсь, что он и по качеству покажет себя с хорошей стороны. Ну, по время покажет. Я надеюсь, вам понравился мой обзор. Оставайтесь с нами. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.